Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня буду рассказывать об, а вот об, об этой программке, которую я приоткрыл и смотрим, что она показывает, рассказывает. Показывает она нам, что у нас все файлы и все программы работают, как видите, идеально. Отзывчивость, обалденная за нагрузкой от памяти и все остальное прям, ну, прям идеально все хорошо работает. Вот, ну, естественно, она платная, но так как у нас есть сайты, которые можно скачать и бесплатно. Вот, взломанные, ну, по крайней мере, ну, видите, работает идеально. Все быстренько, скорости, прям, все прям четко, прям работает. меня она более нравится. Если мы просто посмотрим... Если мы просто-напросто ее отключим. Да. пьем, Все. Так. Делаем крэл alt-del. -дел. Смотрим свою диспетчер задач. Смотрим. Ну и вот. Каждые файлы и начинается с влази, кто вперед, кто будет больше жрать систему. Начинается помаленьку. По крайней мере было по нулям. Вот видите, да? Вот так вот. Ведь прям лупит прям бегом все хотят вперед выскочить ну мы этого не позволим вот так вот ну вот все, начинает она их все ставить на место, по нулям. Ну и, по крайней мере, веселее будет. Какие программы закроет, какие файлы не нужно уберет. и Ну вот, по крайней мере, меня она больше нравится. Почему? -то. Вот, как видите. Все, окей. Ну, в принципе, здесь вы сами настроите. Ну, в принципе, что я настраивать то Ставите по умолчанию все. Ну, то же самое, как видите. Ну, все, всем пока, до свидания, приятно, чтобы не ломалась система у вас, работала и без ремонта подольше.